И снова мы, группа а, я и она. Нет, я и она. Я и она. Мы вот. Ну, группа я и она. И мы хотим спеть хит. хит хит Супер-пупер-мяга хит. Который. Который? Китовый язык? Нет. Это не знаем китовый язык. Короче, это хит 2010. Но мы с его сейчас. Да. Называется Печенька с вареньем. Бум, бум, бум, бум, бум, печенька, бум, бум, бум. печенька. Печенька. А, печенька с вареньем. во рту у меня. Печенька с вареньем. во рту. Печенька с вареньем. рту у меня. Печенька с вареньем я люблю тебя, а -а -а. о печенька с вареньем, а -а -а. бум бум, бум бум, печенька, печенька, а -а -а. я тебя люблю, а -а -а. печенька, печенька моя, моя Привет! И не строчки мы продумли сами ну и что О -о -о. О -о -о. смотрела там что-то ужас или как там не помню я говоришь такой фильм там такой в маске ходил все остальное черное такая маска такая жусь убивал это была группа я и она все